об увеличении штрафов за неправильную перевозку детей что равно примерно 6 килограммам мяса это очень большая сумма как этого всего избежать привет друзья рад новой встрече на нашем познавательном канале надеюсь вам понравилось прошлое видео и вы полны желания узнавать новую полезную информацию чтобы всегда быть готовым к неожиданным ситуациям которые Готовит для всех нас жизнь. В отличие от 20 века, в 21 автомобиль в семье является не роскошью, а средством передвижения. А для кого-то еще и основным источником дохода. Его используем мы сами, наши родители, мужья, жены, либо дети. А кому повезло еще и внуки, а может и правнуки. Поэтому сегодня я хочу поговорить об увеличении штрафов за неправильную перевозку детей, а также за парковку на местах для инвалидов и, конечно же, о том, как этого всего избежать. Начнем с цветов жизни наших детей, ну или внуков. До недавно правила перевозки детей были прописаны в правилах дорожнего движения, которые были приняты еще в 2008 году. В этой редакции содержалось немало неточностей и спорных моментов. Так там не было определения, что такое специальное средство, в котором можно перевозить маленьких пассажиров. Самые веселые и находчивые водители часто ставили подушку и при остановке говорили инспекторам полиции, что это мол, есть то самое специальное средство. В таком случае штраф не выписывался. Также спорным было и то, что перевозить в автокресле необходимо детей до 12 лет, рост которых ниже 145 см. Однако не было понятно, как перевозить ребенка, если ему уже 12 лет, но рост меньше 145 см. В новых правилах прописано понятие «специальное средство». Оно прописано таким образом – что это средство является собой оборудование, способное удерживать ребенка в положении сидя и которое в случае столкновения или резкого торможения транспорта снижает риск травм ребенка, зафиксированного в нем путем снижения подвижности тела. Это если дословно цитировать правила дорожного движения. Также в новых правилах выбросили пункты о возрастных ограничениях. Теперь главный показатель – это рост ребенка. В частности, запрещено перевозить ребенка без специальных систем фиксации, если его рост меньше 145 см. В то же время, правила правилах дорожного движения четко указано, где в авто могут крепиться автокресла. Это должны быть места во втором или третьем ряду. На местах первого ряда возможна транспортировка детей только до 3 лет. Это возможно только в том случае, если установленная системы крепления в противоположном направлении движения и отключена подушка безопасности. В случае нарушения перечисленных выше правил перевозки детей водитель ожидает штраф в сумме 510 гривен, а при повторном нарушении 850 гривен, что равно примерно 6 кг мяса или 4 кг сыра. Которые, в принципе, думаю, у каждого в семье найдется кому съесть. Поэтому, дабы не увеличивать показатели полиции по штрафам за неправильную перевозку детей, не отбирать у своих родных продуктов на 510 или 850 гривен, рекомендую придерживаться этих требований правил дорожного движения. Тем более, что этот вопрос... Это вопрос безопасности ваших детей. Перейдем ко второму вопросу. Парковки на местах для инвалидов. Для Одессы этот вопрос особо актуален. Поскольку не обеспечив должное количество паркомест, городскими властями на многих из них нанесен знак водитель с инвалидностью. Что означает запрет на парковку на этом месте всем водителям. Кроме водителей с инвалидностью. Но нередко у водителей возникает потребность остановить авто всего на несколько минут. И часто остановка делается как раз на таком месте. С обозначением водитель с инвалидностью. Это делается поскольку другие места заняты. А свободны только такие. Однако... Обычно автомобилисты не догадываются, что патрульные полицейские или инспектора с парковки следят за подобными нарушениями. Особенно если речь идет о центральных районах города. И их задача искать нарушителей правил остановки или стоянки. Получается, что если водитель останавливает авто даже на несколько минут на месте для инвалидов, он рискует встретиться с инспектором или с полицейским. Это значит, что есть вероятность получить немалый штраф, который на сегодня составляет от 1020 до 1700 гривен. Это самое касается и тех водителей, кто решит неправомерно использовать специальный знак «водитель» с инвалидностью. Для большинства водителей – это очень большая сумма, которую нужно зарабатывать нелегким трудом. Поэтому учитывайте это при очередном выборе места для парковки. Ну и, конечно, большая просьба к нашей местной власти. Обеспечьте город достаточным количеством паркомест, чтобы водители не шли на нарушение правил дорожного движения. А полиция или инспектора не тратили бумагу и чернила на выписывание протоколов. А всем нам хочу пожелать быть добрее. Уважать и помогать людям с ограниченными физическими возможностями. Ведь наш город для них является сплошной полосой препятствий. На этом все. Как всегда, жду ваших предложений касательно тем для наших следующих встреч. Пока! Берегите себя!